Всем привет! В прошлом году я уже показывал, как использовать вот такой вот хлыстик. Продаются они у нас, именно у нас в городе, допустим, по 80 рублей, длина его метр двадцать. Делал я из него вот такой вот себе ультралайт спиннинг. Кому интересно, посмотрите, у меня на канале есть видео. Мягенький. то есть даже подходит для наноджига. Ну а сегодня вот у этого хлыстика будет немного другое применение. А именно, в прошлом году сломался у меня бланк спиннинга и при помощи вот этого хлыстика сейчас я его буду ремонтировать вот этот спиннинг я использую именно для дронной ловли так что тест мне здесь не особо важен поэтому если нужен был бы мне определенный тест конечно бы же я заказал ремкомплект но так как у меня это донка не пойдет и вот такой вот хлыстик из стекловолокна. для начала нужно подготовить нижнюю часть бланка а именно где кончик вот здесь вот у меня идет небольшая трещина Сейчас с фонариком, вот видите, полоска идет от кончика. И вот обратно возвращается. То есть где-то вот так вот не надо обрезать верхнюю часть. Для этого лучше всего использовать надфилек, чтобы не повредить волокна. Отмерил чуть-чуть запасом и по кругу начинаем стачивать. Стачиваем прям до самого конца, отламывать не надо. Вот и все, друзья. Дальше берем хлыстик, вставляем его и примеряем. Какая нам нужна длина. Когда он залез плотненько, отмечаем то место, докуда он у нас залез. Дальше берем нижнюю часть, прикладываем бланк и прикидываем здесь уже, какая нам нужна будет длина. И где я наметил, отсюда сейчас надо будет немного сточить. Вот таким вот образом зажел в тисочки дрель. Поставил на маленькие обороты. Дальше взял вот такой вот кусочек резины. Теперь к ней надо будет прикрепить наждачную бумагу. Крепить буду на двухсторонний скотч. Прилепил 4 полосочки. Ложим наждачную бумагу и вот так вот прилепляем. Вот что получилось. Переходим к дрели. Зажимаем хлыстик в патрон. Подтягиваем. И можно приступать к обработке. Сейчас включу дрель. Одной рукой буду поддерживать кончик хлыстика, чтобы он не вибрировал. А другой рукой буду вводить наждачкой. Ну Сейчас вы все увидите. Бланк готов, можно примерять. Примерил, еще надо чуть-чуть его удлинить, поэтому делаю новую метку, откуда стачивать. Также сейчас зажму в дрель и продолжу точить. Ну и вот таким вот образом чуть-чуть подточили, проверили, подточили, проверили, пока не подгоним до нужной длины. Ну вот и все. Нужная мне длина достигнута. Отмерил, докуда он будет заходить. Ищем полоску. Я думал, такого кусочка для жесткости будет достаточно, чтобы оно переходило в одно кольцо. А вот эту часть можно будет спокойненько сейчас отрезать. Как раз и бланк будет легче, и садиться будет надежнее. Теперь вот это соединение нужно посадить на эпоксидный клей. На улице еще прохладно, чтобы работать с эпоксидной смолой. Поэтому остальное все я буду доделывать дома. Итак, сперва размечаем на хлыстике на своем месте, докуда да, мне надо будет намазывать эпоксидку. То есть отчерчиваю линию карандашом. Вытаскиваю заготовку, вот, то есть у меня получается где-то вот такой вот участок будет сидеть внутри бланка, тем самым он придаст ему большую жесткость. И вот эту часть мне сейчас и надо все промазать эпоксидкой. Смала с отвердителем разводится где-то 1 к 10, 1 к 8. Но ну, если вам надо, чтобы высохло чуть побыстрее, можно даже 1 к 6 замесить. Вливаем два компонента в какую емкость и хорошо-хорошо это все дело надо перемешать. Дальше обязательно нужно обезжирить место склейки. Ну и по возможности также обезжириваем сам бланк внутри. После того, как эпоксидная смола хорошо перемешана, можно наносить ее на хлыстик, затем уже вклеивать. Хорошо все промазали. Теперь берем бланк и вот с этой широкой стороны вставляем хлыстик. ставили и аккуратненько его туда продвигаем. Продвинули. Чуть-чуть вот при помощи круговых движений еще подтягиваем. После того, как вставили уже хлыстик, место соединения обязательно тоже протираем, чтобы там не осталось никаких капелек, чтобы у нас все подходило потом плотно. Для большей надежности место соединения обмотал еще капроновой ниткой. Чтобы не завязывать узлы, сделал такую вот такую петельку вначале перед обмоткой. Когда до нее домотал, вот так вот продеваем за другой краешек. Вот так вот тягиваем обратно хвостик. Лишнее откусываем. и ну, После этого также можно чуть-чуть промазать эпоксидной смолой. Как раз место соединения будет скреплено хорошо капроновой ниткой. И оно в случае чего не сможет уже треснуть. Теперь вот этот стык уже 100% будет крепким и надежным. Далее вот этим хлыстиком вниз ставим бланк наш. И ждем полного высыхания эпоксидной смолы. Итак, прошли уже почти сутки. Оксидная смола уже довольно-таки хорошо высохла. Теперь можно продолжать ремонтировать дальше. Ну а дальше нам потребуются вот эти вот заводные кольца с обломанного кончика бланка. Снимаются они очень просто. Достаточно вот так вот нагреть зажигалочкой. И затем потихонечку вот так вот стягиваем. Также поступаем с остальными нагрели. И вытаскиваем. Третье точно так же. Дальше при помощи кусочка наждачной бумаги нужно подогнать верхний тюльпанчик, чтобы он залазил прям туго и хорошо. Так вот берем небольшими вращениями, потихоньку снимаем слой за слоем, пока тюльпанчик не налезет как нам надо. После того, как подогнали тюльпанчик, нужно сразу же разметить расстояние для колец и можно их будет уже вклеивать расстояние должно идти на уменьшение здесь вот допустим у нас 30 сантиметров дальше сделаем 28 отмерили наметили здесь у нас станет первое кольцо следующее расстояние я сделаю 26 сантиметров ну и до носика у нас останется 22 сантиметра в принципе для данного удилища нормальные размеры теперь нужно выставить кольца чтобы они были ровно в одну линию Тут уже кто как хочет подгонять, и я это буду делать при помощи клея от клеевого пистолета. Сейчас прилеплю, а потом буду фиксировать обычной капроновой ниткой и дальше залив все это суперклеем. Вот таким вот образом зафиксировал наклеят клевого клеевого пистолета, теперь можно обматывать ниткой. Сделал такую вот петельку, сейчас в сторону нее буду наматывать капрон. Дальше хвостик продену, вытащу и у нас не будет никаких хвостов здесь. То есть вот таким вот образом. Поджал. Теперь аккуратненько. В натяжечку, виточек, к виточку. Начинаем так вот наматывать, чтобы было все ровненько и аккуратненько. Намотали, чтобы вот этот язычок весь был скрытый. Ну, даже чуть с напуском. Теперь вот этот вот краешек обрезаем. Продеваем его в петельку и дальше вот за этот вот хвостик начинаем затягивать. Тем самым край нитки у нас спрятался вовнутрь. Вот этот хвост лишний теперь обрезаем. После этого чуть-чуть убираем из зажигалочкой. Первое кольцо готово. Проверяем соосность. Все вроде ровно. Теперь можно клеить. Берем тюбик с суперклеем и очень-очень хорошо пропитываем всю эту нитку. После того, как пропитали, ждем, когда суперклей застынет. И точно так же поступаем со следующим кольцом и с носиком. Обязательно проверяйте соосность, чтобы все кольца были в одной линии. Ну а сам тюльпанчик уже здесь можно просто посадить на суперклей. Хорошенечко промазываем кончик бланка. Пока клей не застыл, одеваем тюльпанчик и выравниваем. После этого лишние капельки здесь вот убираем. Для большей надежности здесь можно также потом намотать ниточку. Ну и после этого также пропитать суперклеем. Теперь все соединения будут держаться надежно. Кольца стопудово уже никуда не вылетят. Дальше это дело все можно покрыть либо лаком, либо какой-то краской водостойкой. Я еще подумаю, ну а так ремонт спиннинга, а вернее его бланка считаю законченным. Вот, друзья, все-таки решил я это дело все покрасить. Вот таким вот образом облепил все бумажным скотчем. Зашел в другу в цех. Сейчас по-быстренькому здесь компрессора дунем. И будет бланк одного черного цвета. Краска водостойкая, нитро. Вот, бланк покрасил. Вот такая вот красота уже получилась. Ну, теперь хочу сделать последний штрих. Больше, скажем так, для красоты чем для функционала. Сейчас покрою вот эти вот все скруточки из нитки, которые делал прозрачным лаком. То есть что-то сделаю наподобие вот такого. Вот. Покрываю я это для того, чтобы не так сильно было заметно нитку, а были такие вот небольшие надувчики. Аккуратненько вот так вот промазываю все стыки капроновой нитки и делаю всю поверхность гладкой при помощи лака. Ну и вот, друзья, что у меня в конечном итоге получилось очень простой, ну, не сильно быстрый ремонт. Зато бланк теперь выглядит как новый. Никто даже не догадается, что он уже сделан из двух частей. В общем, вот такая вот красота у меня получилась. Ну, а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Надеюсь, что для кого-то оно было полезным. Всем пока. и До новых встреч. До новых интересных видео.